Современные батареи, как правило, служат от 3 до 5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Тяжелее всего аккумуляторам приходится при коротких городских поездках, особенно зимой. Они просто не успевают зарядиться после запуска холодного двигателя и быстро теряют емкость. Клема. Перед тем, как идти в магазин, посмотрите, какая у аккумулятора емкость. Например, у нашего 55 ампер-часов. Обязательно измерьте и запишите длину, ширину и высоту корпуса батареи. И запомните, как расположены ее клеммы. Эти данные пригодятся нам чуть позже. Начните выбор батареи с емкости. Она должна быть такая же, как и у предыдущей, рекомендованная заводом-изготовителем. Учтите, если показатель будет больше, генератор просто не справится с нагрузкой, и аккумулятор быстро прикажет долго жить из-за недозаряда. Батареи со слишком маленькой емкостью тоже прослужит недолго, но уже из-за постоянного перезаряда. Имейте в виду, у разных аккумуляторов при одинаковой емкости могут существенно отличаться габариты. Тут и пригодятся ваши записи агрегат с иными размерами просто не втиснется в свое место если у новой батареи плюс и минус будут расположены наоборот то штатные силовые провода не дотянутся до клем. еще одна важная информация дата выпуска батареи срок ее службы начинается не с того момента как вы поставили ее в машину а с того как в нее на заводе залили электролит непременно попросите, чтобы продавец проверил выбранный аккумулятор нагрузочной вилкой если после 5 испытания при Прибор покажет меньше 9 вольт, требуйте замены. И не забудьте про гарантию, при покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона и храните его вместе с чеком, в случае с чего такая аккуратность облегчит замену недоброкачественного товара. Вот собственные все хитрости при выборе и замене аккумулятора. Кстати, старый не надо выбрасывать куда попало. В нем содержится ядовитый свинец и кислота, а в приемном пункте за него можно получить даже немного денег.